Что может быть обидней полуправды а той смертями переполненной войне для тех, кому она является во сне? Давно уже не чистятся награды, но в недрах памяти не затухал огонь, его лишь тронь, а он душу снова переболевшего войной больного. Что вечной памяти годов преграды? Они бы рады воспоминаний боль стереть И вновь спокойно жить, и не спеша стареть Забыть атаки и бомбежек существ, Разрыв на минном поле медсанбат Ну, если б можно было в память дверь забить И с прошлым оборвать связующую нить Но как забыть друзей погибших голоса И их глаза, ночами не дающие покоя? Боя и лица, не вернувшихся из боя.